Доброго времени суток, уважаемые друзья! Сегодня мой третий видеоролик по новой рубрике, посвященной сражениям и событиям в истории России, которые запечатлены на монетах. Сегодня мы поговорим о монете, посвященной битве под Москвой, или битве за Москву. Битва за Москву. Происходила с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Боевые действия советских и немецких войск на московском направлении делятся на два периода. Оборонительный который проходил 30 сентября по 4 декабря 1941 года, и наступательный, который состоит из двух этапов. Контрнаступление 5 декабря 1941 года по 7 января 1942 года и наступление советских войск с 7 января по 30 марта 1942 года. Непосредственно следовало за Смоленской стратегической оборонительной операцией. В германской военной истории и западной военной истории в целом битва известна как операция «Тайфун». Московская операция развернулась на огромном пространстве, границы которого на севере проходили по реке Волги. От Кализина до Ржева. На западе паракатной железнодорожной линии Ржев-Вязьма-Брянск до Дядькова. На юге по условной линии Ряшевск-Горбачево-Дядьково. Командовали армией такие люди, как Сталин, Жуков, Василевский, Буденный, Власов. А теперь мы переходим к самой Монете Чеканилась монета на московском монетном дворе, тиражом в 2 миллиона штук. Металлом является стая с никелевым покрытием Масса монеты 6 грамм. Диаметр 25 миллиметров. Толщина 1,8 миллиметра. На реверсе изображено рельефное изображение противотанковых ежей, которые применялись в битве под Москвой, да и вообще во Второй мировой войне против танков. Цена колеблется монеты от... 200 до 1500 рублей в зависимости от состояния. Ну что ж, дорогие друзья, я с вами не прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео, это рубрика. Всем удачи, всем до новых встреч.